Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Вам очень понравилось видео с просроченным слаймом, которому исполнилось уже полгода. Поэтому решила снять еще одно такое видео. Если хотите, чтобы были еще просроченные слаймы через полгода, то обязательно ставьте лайк. Если это видео в ближайшее время наберет 1000 лайков, то я сниму, конечно же, еще... И давайте же посмотрим слайм, который я приготовила для вас сегодня. Он очень странный и честно, я даже боюсь его открывать. Он находится вот в этой баночке. Смотрите, какой он страшный. На нем выросла зеленая плесень. Мы его делали из прозрачного клея с блесками и вот такими интересными кубиками. И также сюда я еще добавила губки, которые хорошо смотрелись с лами. И давайте же его откроем. Ребята, смотрите, какой он стал. Я не знаю, почему на нем выросла такая страшная зеленая плесень но выглядит это неприятно если честно трогать мне тоже особо его не хочется но ради вас я конечно же это сделаю для этого я приготовила перчаточку не советую вам трогать такие вещи голыми руками Оденьте лучше перчатки и давайте попробуем его потрогать какой же он отвратительный но честное слово Если бы не плесень, я бы даже сказала, что он совсем не испортился. Потому что на ощущение он как будто бы такой же и остался, как был раньше. То есть не могу. По консистенции он совершенно не отличается, если бы только не плесень на нем. Вы ее видели, какая она была неприятная. Вот такой вот необычный слайм с плесенью, которым уже полгода. Вот такие вот кубики. Губки. Если вам, ребята, нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и тогда я сниму еще одно такое же подобное видео с просроченным слаймом а сегодня всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч встретимся в следующем видео пока. всем пока, пока, -пока.